28 ноября Институт международных отношений истории и истории востоковедения Казанского федерального университета провел третий методический семинар на тему китайского языка в школе. Участниками семинара стали директора казанских школ. Цель проведения методического семинара — это обсуждение включения китайского языка в учебную программу школ, а также разработка учебного плана и расширение образовательной деятельности по этому направлению. Говорит, что китайский язык появится в казанских школах пока рано, но Казанский федеральный университет работает в этом направлении не первый год. И возможно, что в скором времени выпускники школ будут знать на один язык больше. Олег Кашин, Роман Самарин, Универньюз.